Ну что ж, мы дома. На ну, статерке уже... не обращаем внимания. Я надеюсь, что Леша не обленится, попозже сходит и купит нам одноразово. Да. Это на мы уже успели поесть. Разложили все свои покупки. Сейчас будем показывать, что мы уже купили. Да. Что у нас по планам. Начнем с простого. Это тот салатник, который был. Почему мы пошли в магазин? Потому что он у нас один. Поэтому к нему добавляют еще три больших. И один маленький там. Надо будет потом. Угу. да? Оставляем сразу здесь пакет под муку, потому что резать я буду здесь. Из того, что было куплено ранее, детское шампанское, наше шампанское, смотрю так, что явно будет много всего. Ананасы. Маслины без косточки. Дорожа. Маслины я не буду есть. Хорошо. Две... Есть да хорошо. Мы... Хорошо. Две банки кры. Алексию, компактный. Потом салфетки на стол, всякие разные штуковинки втыкать в закуски. Канапечки. Да. Так, кола. Сок. Сок. Сок. Что-то уже воды много как. Почему? Не воды я в плане то, что жидкости много. огурцы. Я все-таки нашла еще одни огурцы. Копченая группа проблема, поэтому трубочки и ноги для Цезаря. Так, далее. Иички, крабовые палочки, куриное филе. Сыр с плесенью, колбаска на оливье для тарталеток. Колбаски сыр. на оливье немало, Нет, мама сказала, взять полкилограмма. Где -то, где -то. Uh -huh. Майонез, оливки с креветкой внутри, лук, не помню куда уже, если честно. Сыр, еще сыр, здравствуйте, морковка. Картошка. Продолжаем так. Тарталетки. Это для рулетиков на закуске. Это просто на колбасную нарезку. Максим нас фотографирует. Да я пытаюсь выключить. Так как выключить? Кого? Звонок, это, да звонок отдавай. Ты кто-то звонил? Да твой звонок. Ты видишь, тут пальцем держишь? За это он тебя не фоткает. А теперь пальцем перекрыл все. Вот так вот держи. Все, здорово, молодец. Далее, поехали. Милсбе. Mm. Красная рыбка. Грецкий орех салат. Айсберг. Влажные салфетки, да? помидорки, черри, салат горшочки. горшочке, помидорки на помидоры с сыром, зелень. Это ты в магазине говорил, что мало всего? Ну да. Хлеб на сухарики. Для бутербродов цифровых багет. Мартини. Ты так тихо сказал, мартини. Огурчики. Огурцы соляные. И кукуруза. Все. Вот это все нам нужно приготовить за оставшиеся где-то... Четыре 6... часа. Почему четыре? Время сколько? Даже если взять с расчетом, что сейчас пол четверга, но ну, 4, у нас есть 6 часов. Часов 5 есть, погнали. Уступаем. я боюсь, вообще даже прикасаться к этому не хочу. Фу -фу. А еще у нас есть сыр на нарезку, я забыла про него. Тоже, к плесени. Угу. Так, и с, а, нам, нам, нам... Расскажи, Лю... какие салаты мы будем делать? А ты же убрал компьютеры, я не могу сказать, что мы будем готовить. Че мы будем готовить? Мы будем готовить цезарь, оливье, сырный, крабовый, курица с ананасами, какой-то ужас на двоих, 5 свободных. Потом из закусок будет помидоры с сыром, рулетики с ветчиной, бутерброды с икрой, нарезка сыр, нарезка колбаса, канапешки, э, тарталетки с рыбой, и, собственно, все. Ну, нормально. Вот. Приступаем. С учетом того, что съедим из всего, что мы готовим, процентов 30, да? Это он, Знаю нас. Да? Погнали. Такой дефицит, кстати, апельсинового сока да, в магазине. Да, и огурцов. Вообще пипец. Огурцов тоже, тоже Хлеб я пока уже вот тоже убираю на бусерброды. Мы сначала ставим вариться куриную грудку на салат с курицей с ананасами, потому что это практически час. Нам нужно поставить вариться яйца весь десяток, потому что во все салаты они сильно пойдут. Mm -hmm. К сожалению, плита у нас двухкомфорочная, поэтому это замедляет процесс. Поэтому сейчас я предлагаю ставить курицу и яйца, а дальше будем разбираться. Угу. Мы можем начать делать сырный, потому что он относительно простой, туда нужно будет натереть только сыр, добавить два яйца и чеснока. Это самое быстрое, самое простое. И можем начать резать хлеб на сухарики, угу. курицу, ой, в цезарь. Да. Леша, кстати, сам всегда жарит сухарики он у нас, потому что умница. Никто так не умеет, да, да. скажи. Каждый никто раз так говоришь, не делает, каждый, не каждый раз говоришь, никто. Никто! Да. Поэтому приступаем. Слава нам, Господи, пожалуйста. Чтобы у нас все получилось. Фух, мы давай, успели. аминь. Поставила я в этом вариться все. Сашка, пока тут выложила. Красоту. Колбасу выложила уже. Сейчас вот это сыр нарежу, нарежу песенню, заверну пленку. Конечно, чем же заниматься? Да, 31 декабря в 6 часов или сколько там? В 5? В какой? Да, в 4 пол 4 вечера. Отлично. Сверлично. Сверлично? Сверлич. Сверлич. Хватит тебе столько сверлений? Да, да, да. Отлично. Очень прямо да. мы еще плесень сюда сделаем. И первое у нас готово, это не может не радовать. Да. А еще мы заметили то, что у нас кончилась соль. Да, ее да, вообще нет. Да. Это. это прямо плесень. Попробуешь? Нет, я потом попробую. Да, походу, ты долго будешь резать вот с такими. Вот с такими вот этими. Эх. Кошмар. Чего? Сейчас я привыкну. Не прошло 5 минут, резко готова. Все бы остальное также бы шло быстро. Было бы отлично. Туда прекрасно туда. просто. Если я ее запакую, я думаю, мы просто на балкон наболтаем. Да? Включили один дом для атмосферы. Никого нет на месте. Спросили. Сейчас Сашка заворачивает, и а дальше будут карта, салаты точно. делаться. Да, наверное, скорее всего? Наверное, не знаю. Мне, Но тарталетки, наверное, а, нету нет. смысла делать, а не промок. Да, да. Но, тарталетки в последнюю выходит. очередь. А я звоню из Парижа. У меня сын остался дома один. Ай. Ура! Все. Готово. Тащите на балкон. Так балкон около тебя. Мам, я хочу к Катюшке, я с приедем. Не надо ей звонить. Почему? Потому что она занята. Сыну понравилось звонить. Нет, Кто у тебя там? Номера какие? Катя и Ой. деда. Деда есть? Нет. По-моему, -мо... По я там. Нет, ты есть. Я позвоню Кате. Не надо. Позвоню. Да не надо. Позвоню. Ну, позвони, больше не надо. Скажи, последний раз ты тебе сегодня звонил. Еще раз. Загазать. Да. Так, я хочу Давай начинать я делать сырный. Я предлагаю, чтобы ты принес все наши пластиковые мисочки, как ага. <связывающий> Тебе не интересно, почему у меня сыр по трем мискам? <связывающий> почему у тебя сыр по трем мискам? <связывающий> Это на Цезарь? Это на сырный? Я уже отложила. Вот я тебя думаю, Немало мало у сырный. Сыр. Не знаю, мало. Мало? Да. Ты хочешь много сырного салата? Ну да. В смысле, да? Ну да. Ну и планировала сыр тереть на помидоры с рулетиками, а ты мне заставляешь сюда сыр тереть. Ха. Ну вот я отрю сразу сыр на все миски. А Лёша сейчас будет тереть грецкие орехи на салат с ананасами. Эту миску можешь взять под замешивание ананасовыми салата. Какая гора. Прям вообще пипец. Ага. Все прям. Потом еще края, лицей Да. Мы продолжаем наконец-то вот камеру такой... Леша очищал, очищал целый час. Мы в это время готовимся. Часа два наверное, очищал камеру. Я успел сходить в магазин, потому что у нас кончилась соль. Я сделала сырный, сделала ананас с курицами, сделала вот такие канапешки помидорки и вот эти. Сделала тарталетки с рыбой. Леша тут нарезал такие кусмани еще рыбы, что это вообще. Нет, одному есть. Да. И сейчас будет вот 8 бутербродов с икрой. Вот как раз нарезаю багет, думаю, поместится, не поместится И потом нам остается сделать оливье, крабовый цезарь. И мы все сделали. Хорошо же. Время мало еще. Время вообще шести ага. даже нет. Прикинь, у нас уже почти ага. все готово. Салют нам так и не пришел. Угу. Вот это обидно. Максим ага. первый раз попробовал детское шампанское. Максим, оценил шампанское? Понравилось? Да. Ага. Только, ага. только что ты -то нам говорил, щипалось или колется во рту? Ага. У нас вообще газировку никакую не пьет почему-то. Да вот. как будто должен, да? Да. Ну, типа, обычно детям нравится, там, кок-кола, фанты всякие. Максим может её когда она выдыхается день-два-три-четыре. Ну, вот, она стоит, вот один шам... стаканчиком ну, налили. Ну, не три. Ну, не три, но ну, часа два. два. Вот, вот так будет 8 бутербродов. Осталось сейчас намазать их масленьким, положить на них икры. Можно еще сюда по икорке добавить немножечко. Потому твоему лицу прям видно, как их тебе нравится. Типа, это <laughs> прям видно по взгляду, что это вкусно, но ты это не ешь. Я не знаю, вкусно это или не вкусно. Ну ты прям так хотел выкаклотом. Мне нравится раскладывать. Я знаю, что это дорого, я знаю, что это должно быть тебе вкусно. Поэтому надо сделать. Вот. Давай, неси икру. Я хлебушку вот пожарю. Зачем есть и неси икру? У рис, она, она здесь, да. Бу-бу. Ну, как большой, смотри, с телефоном пьет шампанское. Уже не колешь? Уже нет, уже не, не должно. Даже... По маленьким глоточкам пьет. Будем проверять в этом году, настоящие икра Да нет. Да не, не будем огорчаться. Че, это каждый раз нормальная была. <связать> а стой, стой, стой. стой <связать> там, там, ты, ты, три икринки, ты че, вообще что ли? <связать> так у меня этот, язык не, не порежь. А мы че без огоньков сидим, я не пойму. <связать> а... Рыбная рыба? Ну, крайней похоже. Ну красота же. Давай, доставай перекись. Сделаем. Блин, не надо было облизывать. Туда Надо ложку теперь еще нести. Чайную. Вот, неси теперь чайную ложку. Право, Право. Право. Ложку в чайную ложу. Зачем на банку на Да какую банку? Прям в банку? Давай плесну в банку. Вот, сюда. Не получится. У нас вот такая свалка. Это я сюда складываю то, что уже не надо, что Леша относит в холодильник. Это вот остались те продукты, которые еще нужно приготовить. А еще, кстати, мы варим картошку в микроволновке. Спасибо, баби Наташа. Да. Давай я тебе покажу фокусы. Сколько берем? Положки. Чего? Одну икринку, две максимум. Ну все. Все, хорош, куда нахуй? Все, все. Куда две! Все, хватит. Да хорош! Ты хватит! <смех> Две икринки! Я сейчас заставлю есть. <смех> Капай! Я, не буду Я тоже не буду икру. <смех> Я-то буду. <смех> а ты не будешь. <смех> ну что, ставим ставки? Я думаю, что настоящий. Ну лей, лей, лей! Да, настоящий. Все, убирай. Как понять, Свернулась? что икра настоящий? Да, вот белый осадок появляется. Это потому, что белок сворачивается от перекиси. Вон, видишь? А как угу. выключить что-то? Крем-творчество такое. Отлично. И куда это теперь? В ротик. В нем? Ну куда, серьезно? Выкидывай. Куда? Вот мусор какой у тебя. Вот сюда. Красота. Хочу хотя бы одну сделать на камеру, а потом показать, какие у нас они получились. Что это такое? Шмат Хлеб еще мягкий Много масла надо? Мой, нет А зачем вообще масло кладут? Мне кажется, просто ложками Кружку с ней кушать <с Не, ну, типа, не знаю как... Сколько черный стоит? Кто такой, кто не, ну, на разное а какая? какая банка? Смотри какая Хорошая? Говорю, 1007, думаю, 8 А более приемлемая? Более приемлемая. Можно за 200 рублей купить. Ну, это имитация, между имею в виду настоящую. Чего? Более настоящую. Ну, я говорю, от 200 до... Ну, в среднем, типа за 2000. Такая нормальная будет, окра черная или бля в нем? Типа, честно, наверное, можно, найти. Ну, попробуй, что еще будет. Попробую. Фигово, да, масло намазан. Нормально. Они да нормально-нормально что ты? Все равно Шуковичный. перемешается все во рту. Вот так вот? Да. Ну, Это... Здесь ложку помыл после перекиси. Нет? Да в рот тебе да, ты на себя снимай-то. Угу. Ну и ч? Ч, ты меня смотришь? Ну! Вкусная, офигеть, у нас прям рыбная какая. Ну а прям рыбная, рыбное Прекрасно. Вкусно. Щелкает, слышно. Угу. Сашка домазывает последний бутерброд цикрой, И тут выяснилось... Что? У нас остается еще одна банка икры. Можно вообще как бы было оставить на завтра. Я бы завтра еще сделала. Это очень хорошая давай новость. Давай оставим на завтра бутерброды сделать. Ты будешь бутерброды завтра делать? Тебе такие, да. Ну прям, почему, конечно. У нас пол как раз пол багета. Ты так стараешься, вообще пипец, конечно. Ты что Ты и так сойдет. Максим, Нет. икру будешь? Нет. Правильно, правильно. Мне больше не останется. А Тихон будешь играть? это Тихон, Будет, блин. А мы ему сейчас положим. Ну, еще что. Пойдем, Тихо. Пойдем. Пойдем, мы круто. Пойдем, тихо, тихо, тихо. Ты должен хочешь посмотреть? Навалил, все засохли у него. Тихо, тихо, тихо, тихо. Да. не будет? Да. Может, там две игринки мы нет, у вас ее осталось немножко. О, все, я сейчас подавлю с слюной. На меня часто отправляют... это? Никуда... это самая вкусная тарелка. Да. Ну конечно нет. Сейчас вот здесь будут блестеть эта банка. М -м -м. Ты покажи это ее издалека, вообще! Я старалась. Час, наверное, почти, чтобы это все сделать. Красиво. Очень все вкусно. Проблю. Давай! Сашкин любимый салат. Тем временем дело движется к завершению. Максим Алексеевич Задолбал всех. Отдалевает всех. Названивает всем абсолютно. Всех с Новым Годом поздравляет. А мы на... привет, привет, привет, привет, привет, привет. Да. Мы нарезали карму Ну, как мы. Да, жена у меня большая. Молодец. Большая, прибольшая. Я прибольшой. столько не готовила, послание месяца. Вот, видишь. Отрывайся. Да, да, да. Так, папулька включился в работу, решил доделать, помочь в последний салатик. Разделся, жарко. Лайфхаки, лайфхаки. Я подъехал. тоже разделся. И ты разделся. А как вы режете колбасу на оригинал? Ну это же удобно. Они все одинаковые, красивые Папа, получаются. Папа, У нас случилась проблема. Мы забыли, что нужны соленые огурцы в оливье. У нас, тут есть бабушкины мы все съели. У нас остался один. Мы купили... Лёшеч говорит. Мы, сейчас ответственный момент, его попробовать и понять, вкусный или нет. А я кушаю яичко. нормально. Ну давай. Нормально. Осталось дорезать Укусы огурчики. Там вообще, пиздец, ну так они бы не хранились. Поэтому говорю, давай изрежем наш последний, чтобы много не надо было добавлять. Осталось дорезать огурчики, добавить горошка. И мы закончили. Мы здесь все убираем, выставляем все красиво. Продеваемся, кушаем и бежим гулять. У Максима там уже все. Доделали мы оливье. Он вы... выглядит очень вкусно. Он больше всех получился. Да, это очень хорошо. Сейчас все убираем, ставим. Да, наконец -то. Только в России, мне кажется, работает вот эта тема, чтобы целый день готовить, хреначить, чтобы под конец дня ночи нажраться. Да. Зачем, для чего, почему, не знаю. <сосы> ну, это прикольно. Мы первый раз в жизни мы делали олевьи. И Да. да. Мы, мы много чего не делали за всю жизнь. Успеем. Мне всего 25. Мне а всего 25, если что. Мы говорят все, что мне 18 даже нет. Давай, <сосы> идем. Ладно, понятно. Ладно. Google. Пока. Мы все накрыли. Когда можно приступать? А где венцо, которое ты купил? Что это такое? Что это такое? Французское. Ну, ладно. Я не знаю, что Я не разбираюсь. Я, я да, да. Это вообще. Не ну, что? Мы садимся есть. Потому что мы голодающие по Волжье. Вот такая красотища. Прямо. А. Так что вот. А еще там зарядка 12%. Я предлагаю красиво закрыть шторку, потому что это выглядит отвратительно. И мы приступаем к еде. Еще? Не надо больше никому звонить. Потому что мы потом будем все звонить, всех поздравлять. Максиму, вообще понравилась эта вся тема со звонками. А, ладно, 4. А Ты ты ч ⁇ давай, оно у тебя прям хорошо было. <свеч> <свеч> <свеч> <свеч> <свеч> <свеч> сама открыть? Первая на пробу у нас Бласт Джаз. Я, кстати, его взяла, сегодня я особо даже не уникал. Сейчас в глаз. В... В... У... Да, я сам открою. Уберись! Так, в выставка. Страшно? Как ты открываешь, да. Чего не так делают Не знаю, ты как-то очень... Давай я сделаю остальное. Лезет. Давай я это сниму. Смотри, папа хорошо откроет или хлопнет на всю квартиру и разобьет что-нибудь. Я уйду. Надо, дапьем. Максим Максима первый раз в жизни Новый год с нами. <Lewis> Ха, пацаны, большой. Вы вы меня, да, это что я чтобы показать просто... все. Сейчас я, хочу, я, волны. Волны. я тебе сейчас на... так... я все налажу. Пауза. Будешь ловку Путина вон, слушать, Пауза. Максим? Пауза. Конечно, Пауза. будет, куда он денется? А он что вас смысл? Наш президент что-то будет хорошее челленный... говорить. Не знаю, я не слышала. Нам всегда хороший, говорит Максим. С Новым годом тебя, папа, наступающий. Мы первый раз в жизни так Новый год отвечаем. С Новым годом, сын! Почти Новым годом, высокого. мам! С Новым годом, сын! Я думаю, я попробую ему еще курицу с ананасами предложить. Мне кажется, ему хватит, да? Конечно. Сухарики мы никогда сразу не добавляем, потому что они размокают. Кушай, кушай. Как за тобой присаживать тебе жизнь что? Не сможет, давай т... сначала. Мне вот эту ты штуку ты в топку закинь, закин, пожалуйста. Ну давай, я хочу посмотреть, что ты попробую. Так, Глент, мне Какой тебе помощь, И то и, то, и то. То... Лешка. То, то. Она должна быть внутри уже как печенька. Ну, типа, творог. Хихнушников. Он Ну ты покусал уж. Очень сексуально ты это делаешь, конечно, да Как тебе сочетание творожного сыра с рыбой и икрой? Да, конечно, у пацанов завтра не удался ну... ну что, как рыба? Офигенно? Ну кушайте Сейчас приду, будешь бутерброд мне пробовать обязательно один... Чё, бутербродик? было божественно. Правда, сочетание да. рыбы с сыром было офигенно. Ну, давай в и будем кушать. Кушай, Масюшка. Ой, у меня что я... руки трясутся. Я, ой, я пока а не ем. А я ем, я ем. А еще одну, наверное. А, давай ещё одну попыточку тогда. Давай побочим водички, да? Да, конечно. Новогодние ощущения есть. класс. снимаем. Ну, что нам как ты себя чувствуешь? Ужасно, пацаны. Вкусно? Ужасно голодный, пожалуйста, остановитесь. А мы, кстати, смотрим музыку первого. Вкусный икран. Икра? Или мама вкусно сделала? Кобяков тоже хочет Вкусный Максим в телефоне. Тихон вообще в шоке. Мы смотрим басковый Милохина. Леша, ну куда ты делся? Бедный кот. Ну как-то у нас с поеданием продуктов все тяжело. Это было ожидаемо. Сидим, короче, отдыхаем до 10. Смотрим вот музыку первого, по-моему, или премия муставая. Время 21.41. 21. И минут через 20 будем выходить на площадь Советскую. Посмотрим, что там сделали. Вход на территорию за забор у qr -кодам. Будем смотреть, что там происходит. Чего, куда идем? Сейчас, ну, короче, нам надо быстренько запаковать, хоть как-нибудь. все на балкон, в холодильник. Нам и решили выйти на улицу все-таки посмотреть, что там происходит. Не факт, что нам повезет увидеть салютик, фейерверке. Хоть какой-нибудь. Хоть какой-нибудь. Мы так расстроились на самом деле, что наш не пришел. Угу. Мы заказывали аж 22 числа, и все все должно было быть, а оно не, не приехало. Будем запускать, не, не знаю, когда, числа четвертого, наверное. Это был как раз наш первый Новый год, когда мы планировали запускать салют, но не суда. Угу. Почему мы его оплатили? И они обещали доставить до Нового года то пошло не так, видимо. Если что, это сайт пейерверка онлайн выглядит. Он вот так вот. Не заказывайте, заказывайте там. Не, не надо. Ну, что поделать? Ну, мы выбрали прям классный, нам прям так понравились. Сейчас, в общем, заворачиваемся, одеваемся и прогуляемся. Время 11 час. Да. Мы поперлись на советскую площадь. ты вообще пока живой не хочет спать хочет посмотреть на салюты нам интересно что происходит на советской площади У нас там должно быть и это странно ну, все отмечают только мы такие умные прям все куда-то мне кажется на совке это надо везде смотри надо делать вообще едят еще либо накрывают свой стол понятно ли все еще либо едят либо накрывают свой стол я думаю что на совке народ есть Вон троллейбус, думаю, головой. Представь, да. как вот фигово работать водителем сегодня. Да. В ночь ты так прям здесь едешь. Я... Где? Где? Я, <смех> Я не знаю, мне тебе показать, Максим. где он. У как нас есть, выглядит? в принципе, часик. Ну Просто да. про прогуляться. До полдвенадцатого вообще в легкую. Мы на советский. <свят> вот да-да-да. Пока у нас Максим Алексеевич бегает, прыгает, я подошел к работнику 7 мероприятия, уточнил, во сколько будет солю. Он сказал примерно 12 на 5. Это стрёмно. Да. Ну, Максим бешеный. На мой взгляд, это не очень Он целесообразно. Не я думал, будет хотя бы в 11 или в час. Прошли мы, значит, это КПП, спросили нас, есть QR-код. Мы сказали, есть, и мы ну ладно, идите. Нормально. Там дискотека. Да, там дискотека. Народу, конечно, тьма. Я... Я первый раз вижу такое закрытое типа мероприятие, где нет народа вообще практически. Блин, вообще, ребят. Очень веселая туса. То есть я вот подожди, диджей, смотри на экранчик. А Максим весело. Круто, вообще. Хочешь кофе, хоть купим, я не знаю. А блин, денег нет, я не У меня брал с собой. Здесь зажги, деньги. Может, может хотя coffee, бы кофе что ли купим вон? Может, садиться? Пойдем. Пойдем туда. Вот тут бабушка. Мы пошли тогда за кофе. Бабушка, вас можно арендовать на 5 минут. Well, yeah. Мы кофе we'll купим. Кофе. Короче, взяли кофейка. Погреться. Классный мужик. Что-то поугорал там, да. Ну ему скучно явно. Конечно, скучно. Народу вообще нет. Максим Алексеевич по-любому где-то здесь, мы его потеряли. А, ага, вижу, Ну да, тут больше, в принципе, ему не кто идти. 800 рублей в минус сразу же. О боже, Красиво, что 9 залпов, 800 рублей. Красиво. Ну, это на 1000 полторых. Нет, ну да, ну да, ну да, ну Отлично. Молодцы. Деньги на ветер. Вон Максим говорит, будет смотреть Дом Влада 4 а мы какого-то дядю Вову. какого Короче, время полденадцатого, мы топаем домой. Мы немножко погуляли, пробзделись. Надеюсь, что Максим сейчас посидит с нами полчасика, отправится спать. Мы глотнули так 300 миллилитров кофейка. Аж стало хорошо. Салют мы ждать, естественно, не стали, нафиг оно надо. Как писали в интернете, типа, должны были быть, э, типа, локации для фоток, огонечки, всякая классная красота, конкурсы, движухи, uh -huh. как написано в интернете и на всех сайтах, по факту нифига. Все то же самое, что у нас здесь было аж 20 декабря, все то же самое и осталось, только поставили охрану, нифига. Ничего нет, ничего не интересно. На площадке, которая у нас там всегда стоит, на ней куча детей. И, собственно, все. Поэтому мы топаем домой, топаем греться, смотреть дядь Волу, кушать дальше прошлогоднее оливье. минутка Да. Так что топаем, мерзнем Смотри, очень холодно. А ничего, что он здесь стоит уже полмесяца. <соединение> Максим, тебе видно? Да. Хотя бы где-то увидели Смотри. салют. <свист> Стой! Еще разок. Ты. <свист> Стой! <свист> Круто. <свист> Мил. Дешевенький солютик-то. Мы теперь знаем, <свист> знаем что это <свист> такое. Ну это скорее всего последний был, либо сейчас будет последний. Нет, последний должен быть там два раза типа. <свист> Всё. Всё. Вот такой салют в среднем для вас будет стоить около 600-700 рублей. Для вас, а для нас за 400. Почему? Знаю, это так сказал, по для Ну, вас. типа для вас, для того, кто сейчас увидел. Для тех, кто большинство, на самом деле, не покупает, оказывается, салюты. Мы тоже в этом году заказали в первый раз. Нормальный, более-менее терпимый на 7-9 залпов стоит около 700-800 рублей, а все остальные там уже пошли и так далее. Мы для себя определили, наверное, единственную фирму крутых салютов. Это летучий голландец, и лучше, чем этот. Мальчика! То есть даже у них равносильно по цене с другими компаниями, с таким же количеством залпов, но намного круче качество и сама вообще картинка. А что, время сколько? Из 10. Ну, сейчас он будет болтать. О, он прям болтать болтать будет. Тоже. Все начинается. А -а -а. В общем, мы пришли после прогулки и решили просто не доставать до достали чисто закусок. А да. Новогоднее обращение президента Российской Федерации Владимир Владимирович. Уважаемый О, ну-ка давай послушаем, что он скажет. Раз. Раз. Заканчивается Диви. 2021 год. Важен наверное, Стремление обязательно реализовать свои личные планы и принести пользу обществу и родной стране. Страшно. И встречая Новый Шампусь. год, мы надеемся, что он откроет новые. Максиму год. все равно, мы сейчас откроем и я думаю, отправим его в Мы все же понимаем, что достижение задуманного прежде всего зависит от нас самих. Я спорю? От того, Скоро, да. что я... Так время чем 12. Мы наполняем на жизнь. Насколько... Крепко, активно беремся за дело и добиваемся конкретных, видимых результатов. Да. Из них да. складывается реализация наших общенациональных. Там хоть наса видно вообще. Их главная цель – повышение благосостояния и качества жизни. Ага. Что? Да, по повышение благосостояния. Делает Россию еще более сильной. Ведь только вместе мы сможем обеспечить ага. дальнейшее развитие и процветание ага. Нашей, ага. нашей Родины. Да. Дорогие друзья. Новогодняя ночь буквально наполнена добрыми чувствами и светлыми волонскими. Желанием каждого проявить свои лучшие качества. такой открытости, щедрости. Суть и им ин... к ним присоединяюсь и хочу отдельно поздравить с Новым Годом всех, кто исполняет сейчас свой профессиональный и воинский дом. Загадал желание? Я хочу, чтобы меня появился в себе подарок, господин. Какой подарок? Кошек какой-то. А феи подарок какой-то. ты зуб сначала свой вынь, а потом будет тебе подарок от феи. Хочу, чтобы тогда выпал побыстрее мой зуб. Хорошо. Прочнется завтра без зубов. А я не считала аккуратно, я забыла, сколько. Сейчас будет песня гим. Ты чок Нет, еще когда гимн начнется, Чего значит, держи нормально. Вот, аккуратно, потихонечку. Ну вот года. Все. Это okay. он сок. Твой сок точно. Все, ура! 2022 год. А ты 2016 пройдешь. Вообще-то так, сложно. Да вот ты как. Молит, да никто не колет, это сок. Чуть, чуть Нет, это сок обычный. Спать охота. Да, чуть-чуть что-то. Новым годом 2022. Но вам спасибо за просмотр. Ставим большие пальцы вверх. Пишем свои комментарии. Подписываемся на наш канал. Пишем свои а. комментарии. Комментарии были уже, <с risks> да, да, кстати. Комментарии это уже были. А, колокольчика не было. И лайков не было. И донатиков снизу не было. Инстаграм подписочки тоже не было. Вот. Как-то так. А такой у нас денек Стоп. получился сегодня. Вот он салют, который должен быть на районе. Да, мы его видим. Да, да. да. вот как-то так. Эй, Максим. <какл> <какл> <какл> <какл> Пока абсолютно там не пришел, развлекайтесь хоть так. <связать> нихрена себе! <связать> вот это бомбануло! <связать> а там где-то был сюрприз, Максим, теперь мы его ищем. Где сюрприз? Какой сюрприз? <связать> вот это нихрена себе хлопушка! Но нас стоила рублей 50, наверное. Вот это хлопнуло, так хлопнуло. Максим, ищем сюрприз. Папа. Это самая громкая хлопушка за, за, за всю нашу жизнь. Где сюрприз? Вот, наверное. Вот. Это я Папу кухне. Да ладно. У тебя была такая в том году? Как? Как?